Я вступаю в ряды юнармии. Перед лицом своих товарищей ржательно клянусь. Всегда быть верным своему отечеству и юнармейскому братству. Клянусь! Клянусь! Юнармия – новое слово в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Это молодое движение начало свою деятельность в 2016 году и сегодня становится самым массовым военно-патриотическим движением России. Цель юнармии – воспитать новое поколение патриотов. Умные, смелое, любящие свою родину и готовые в любой момент встать на ее защиту. Патриотизм в наши дни очень учетен. это почетно быть патриотом. Человек, который всегда хотел где-то участвовать, во благо страны что-то узнать новое. Он может выбрать и детское движение или юнармейское. Юнармия это занятие военными видами спорта, освоение Азов военного дела, прохождение курса молодого бойца, занятие огневой и строевой подготовкой, изучение конструкции оружия, изучение правил оказания первой медицинской помощи, волонтерская работа, изучение истории родного края и страны, уход за воинскими захоронениями и памятниками, участие в спортивных и культурных мероприятиях, исследование героических походов России, постепенно природы подвига, изучение биографии великих полководцев и других знаменитых россиян. Мы участвуем в разных мероприятиях о подвигах о подвигах героев, которые спасли жизнь в России. Я хочу точно такой же быть, как и все остальные герои. Я выбрал направление на армию, потому что для нас это интересно. Молодежь тянется к этому, потому что это что-то новое для нас. В этом движении ты развиваешься как личность, приобретаешь какие-то новые качества, которые в дальнейшем тебе в жизни пригодятся. Это очень важный опыт для сверстников моих и вообще для подростков. Стать юноармейцем может каждый школьник в возрасте от 7 до 18 лет. Членство в юнармии исключительно добровольное. Большой-большой отряд большой умелых, смелых, э умных, талантливых юноармейцев э составит юноармию Российской Федерации. В 2016 году в Канто-Мансийском автономном округе был создан штаб регионального отделения Юнармии. Сегодня в Югре 22 отряда юноармейцев, общим количеством почти 3000 человек. Дорогие юноармейцы, вы та сила, которая сделает, вернее, которая будет продолжать делать нашу Россию сильной, свободной, независимой. Юноармейцы получают рекомендации при поступлении в высшее учебное заведение Министерства обороны России. Приоритет в направлении на службу по призыву в элитные войска вооруженных сил. Юнармия. Дорога к будущему. В удивительной стране, где солнце новое